Всем привет. Привет, Олег. Меня слышно? У вас, если чего, уже трансляция идет? О, Может, все слышно. Привет. Отлично слышно, отлично видно. Ну, а и Жаниаша, где у нас? Слушай. Ну, вот, слушай. вот это номер, слушай. А, ну ладно. Друзья, всем привет. Предлагаю сразу же приступить, я потому что сам сейчас тоже а, из отеля, прям вот все в срочном порядке и не уверен, что у меня вообще будет хороший интернет, но пока меня хорошо слышно. Отлично. Отлично. Отлично. Отлично. А, ну вот, а мне вас вообще плохо слышно, на самом деле. Я уже сегодня весь день здесь пытался найти и подстроиться, но что-то как-то не особо получается. Так, друзья, сейчас сразу приступим тогда. Мне неожиданно, что это... никто не предупреждал, я еще привык, что Сережа там еще 3-4 минуты представляет, а я пока ищу там быстро, у меня же все по расписанию тоже. Так, сейчас все сделаем. <coughs> В общем, а, есть у нас новости, хорошие, понятно, как всегда. Вот. И а, перед тем, как мы перейдем к новостям, я такой, под, ну, подготовил кое-какую выжимку. У нас а, на этой неделе была ну, довольно большая активность кого-то двойной звук. А, вот, смотрите, первое, что у нас на этой неделе появилось, это магия голоса в жизни и в бизнесе. То есть, это получился первый урок э, э, в скобочках написано: личная продуктивность. Вот. А также на испанском языке я сейчас не буду произносить, как это называется, ну, потому что вот, реально я не в состоянии. Ты сейчас раз что испанцы стоят по-русски, там сказать там, какое-нибудь сложное, выговариваемое слово, но тем не менее у нас очень активно подключилась именно испанская команда, там сейчас более 100 спикеров зашли, и вот они пошагово отружают контент, а я посмотрел сейчас, вот сам еще там несколько занятий, которые они проводят, ну, реально на очень хорошем, высоком уровне и очень круто. Вот, а также у нас здоровый образ жизни на турецком языке, вот я это точно вообще не буду произносить, потому что я даже не буду пробовать произносить, потому что там даже буквы другие, еще над буквами какие-то галочки и под буквами какие-то полосочки, то есть я не хочу вмешиваться, но явно, что на турецкоязычном пространстве тоже пошла большая активность, там благодаря, конечно, Руслан Камилю, Анару, то есть, парни, ну, очень. Я, очень хорошо. Хорошо. я не кирговое пишу. А явно, что на туристке язычно включен, выключи микрофон. Да. Гришин. Под... Не, у Сережи выключен. Так, ладно. <клышко> а, здесь еще все, все другие, я только несколько людей видел с самого верх. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у нас еще. По вебинарам у нас прошел тренинг InstaBrand, то есть от 100 тысяч до 1 миллиона в месяц. Три части, то есть у нас продвижение, монетизация и разбор блоков. У нас на этой неделе у нас же появилось, ну или как, мы начали, вошли в партнерство с, с с хэш-телеграфом, хэш-рейтингом, и uh, у нас Александр uh, Крамаренко на этой неделе uh, давал тему по стейблкоинам, я читал комментарии и слушал это видео, ну это понятно, это человек высочайшего журналистского класса, и ну, я был уверен, что это пройдет на ура, вот, а тема была стейблкоины, мифы, риски, возможности, инструменты для инвестирования, uh, это... На сайте вы можете зайти посмотреть, кто очень не смотрел, это для того, чтобы ну, как увеличивать свои знания именно в криптоиндустрии, с чем наше будущее так или иначе связано, поэтому было бы здорово, если бы мы по ходу дела это все доизучали. 7 ведических секретов правильного питания для здоровья и красоты тела Владимир Адревс. Я не знаю, кто на его инстаграм подписан, но мне как-то на этой неделе все утро сделало его видео, а, то есть кто-то из наших партнеров заснял а, там один такой маленький кусочек, а, где Володя говорит, что а, мы не мясо, говорит, хотим есть, мы, говорит, хотим вкусно есть, да? И потом что-то там это объясняет, объясняет там, буквально, и потом говорит, а как же говорит, без голубчиков-то? И все. В общем, день сделал. Это реально очень круто. Это видео даже у него везде висит. Что нужно зайти посмотреть? То есть по питанию прямо у нас прям все красиво стало. То есть, три секретные причины лишнего веса а также Владимир Древ вставал на этой неделе, и устранив который ты э, так избавишься от него раз и навсегда гарантированно. Вот, по э, урокам, то есть, по урокам у нас. Э, по, по стартапу, получается, Экоидеал, сейчас вышел уже второй урок, то есть он называется «Результаты». У нас, получается, курс «Личный бренд в социальных сетях» для малого бизнеса, вышел пятый урок «Психология личного бренда», бренда называется. Потом курс «Делегирование», то есть вышел седьмой урок «Оклад или результат». Знак вопроса «Как платить сотруднику выше рынка и испытывать от этого удовольствие». Потом курс «Бизнес в Инстаграм», урок пятый. Вышел у нас, получается, курс face Building шестой урок вышел, то есть коррекция зоны шеи. То есть это очень важно, что хотел операцию сделать, то может теперь на курс сходить и разгладить себе все крышеньки, чтобы прям, прям так хорошо было. Это про шею было. Вот. Что у нас еще? Профориентация, кстати, очень крутая штука. У нас огромное количество детей, которые ну, вот сейчас в такой этап жизни у них, что вот уже нужно выбирать профессию и вот этот курс как раз помогает, чтобы детки наши правильные профессии выбирали, а что так не получилось, ну, как у меня. Ну все пошли я пошел. не знаю, Знаете такое состояние, когда школу заканчиваешь? Все куда пошли, ну я тоже пойду, все же там. Вот. Ну это не всегда разумно, потому что очень часто выходят специалисты, во-первых, дети учатся без удовольствия, значит теряют э, время на своей жизни, энергию, а потом заканчивают, идут на нелюбимую работу и потом чего удивляться, что кто-то в чем-то всю жизнь виноват. Да? То есть, ну, поэтому, скажем, мы как Родители имеем возможность благодаря этому курсу сейчас защитить своих детишек от бестолковой траты времени. Сереж такой ну, серьезно там. Сереж, что у тебя нормально? Все? Что прямо... У меня компьютер завис, опоздал mm -hmm. на 5 минут. Не, не, мы тебе выговор напишем. Я не про тебя, но Кольт сказал. <смех> так, ладно. В общем, эмоциональный интеллект вышел восьмой урок, то есть управление своими эмоциями, радость и легкость в получении желаемого. И также вышел курс «Реальная стройность», урок второй, определение собственных причин набора лишнего веса, то есть экспресс-психодиагностика. Вот. И курс «Время сильных личностей» вышел уже второй урок, осторожно, манипуляция, психология влияния. Вот. А также, если мы а, перейдем на Академию Человека, то есть на Академию Человека а, на этой неделе вышло два а, дополнительных урока, которые сейчас уже появились в записи. Это а, поиски и отбор инвестиционных предложений и а, мышление инвестора. Вот. Также, а, что касается теперь технических обновлений, я перебираюсь к своей, одной из самых своих любимых частей. Вот Технические обновления у нас на этой неделе тоже есть. Вот сейчас Руслан напрягся, сейчас будет сидеть и думать, так, сейчас опять что-нибудь про криптонод, скажет, что все нормально, Там потом когда-нибудь... Сейчас сначала с сайтом, Руслан, потом пойдем дальше. Причем лицом нишкой довольно. То Есть хорошие новости, так что все нормально. Прям дождались, в общем. В общем, продолжим. От сообщества приходило, было, ну, как определенное неудобство, то есть у нас не было возможности увеличить, например, на весь экран, то есть, ну, на Академии, например, это не было вовремя сделано, да, и не было возможности перемотки, теперь есть. То есть все, с этой недели тоже подключили, она теперь работает, работает. Потом у нас... Так, что-то много А, вот, ну и мы сразу же не сказали, но в пятницу мы сделали одно довольно-таки серьезное обновление, к которому мы шли уже много-много месяцев. И я знаю, что некоторые из вас его заметили. И я знаю, что мы даже получили несколько заявок. Речь идет о спикерах. Я вам предлагаю сейчас переместиться на мой экран. Я не знаю только, насколько мне это сейчас технически получится. Вот, обратите, пожалуйста, внимание. Меня видно, слышно все, да? Все да, прекрасно все. Все, друзья, давайте посмотрим по очень серьезным изменениям и обновлениям системы. Вот здесь вот у нас сверху, когда вы залогинились, стоит имейл-адрес. E когда вы на него нажимаете, у вас раньше была кнопочка «Кабинет». То есть, когда вы нажимали «Кабинет», вы переходили на свой аналитический сайт по… Блин, как меня это раздражает? Вот что ты вот вылез? Как мне уйти назад? Сейчас, Вот. Я, наверное, вот так сделаю сейчас, вот пониже, чтобы он Вот, обратите внимание, когда я теперь нажимаю, у меня появилась кнопочка ⁇ Свои курсы ⁇ и э, вебинары. А, что это за кнопочка? Для чего она нужна? А, с, там, с этого момента, как вы смотрите это видео любой из э, спикеров которые их уже очень много то есть у нас много партнеры звонили писали говорили вот у нас спикер вот у нас спикер только вот на спикер все друзья свершилось. теперь спикер у нас является точно таким же партнером сообщества да? то есть иначе он не может здесь быть спикером соответственно спикер сообщества теперь любой член сообщества может стать спикером грубо говоря и то есть он нажимает сюда он нажимает на свои курсы вебинары он нажимает аватс и начинает заполнять заявку как его зовут страна в которой он находится да то есть дата рождения краткое описание детальное описание себя своих ценностей он может воткнуть свои сюда реферальный э, э, э, был круто да? может воткнуть сюда свои <coughs> социальные сети то есть, по факту, это еще более сильная площадка для усиления бренда спикеров. Стало. Он может подгрузить сюда фотографию, нажать на кнопочку «Сохранить» и отправить на модерацию. Давайте попробуем вкратце вообще разобраться, что это такое. А это говорит о том, что теперь в любой стране мира, без разницы, это Турция, Испания, Италия, Россия, Украина, я не знаю, Зимбабве, Африка, Индия или какая-то другая страна, любой человек, которому есть, чем поделиться своим практическим опытом, может зайти, заполнить заявку, отправить ее на модерацию. Специальный модератор ее проверит. И если там все правильно, все красиво, все соответствует, у нас в обществе появился новый спикер. Это очень большая новость, на самом деле. Я не знаю, то есть реакцию там не особо там, заметил. Ну, труда. Валя, ну, мы тут не колофоны, чтобы не открывать, не мешать, а так. <связать> Это говорит о том, что нужно себе так представить. Спикеры очень часто являются лидерами мнения. И когда спикер приходит на площадку, где ему удобно работать и популяризироваться, в какой-то момент он начинает понимать маркетинговую составляющую, как устроено на сообществе. И если он начинает грамотно использовать эти инструменты, у меня сейчас просто нужно будет скоро отключиться, Поэтому я сегодня не могу это детально рассказать. Я бы хотел это детально рассказать, когда я буду в своем рабочем, ну, на своем рабочем месте, чтобы у меня все рисовалки все были. Я вам хотя бы в двух словах намекну. Давайте просто с вами проанализируем. Какие спикеры у нас такие прям вот сильные такие есть в мире? Кто мне подскажет? Ну, давайте вот начнем по порядку. Тони Робинс, сильный спикер. Отлично, отлично. В Германии есть очень много. Буду Шефер, да, там, Юн, там, а, как бы там всех называли. А в России... Владислав Гандапас, еще кто-то, еще кто-то. А вы анализировали систему их работы хоть раз кто-нибудь? Давайте вместе с вами пройдемся. Я вам просто намекну, а вы потом посмотрите. Возьмем спикера какого-нибудь немецкого, которого никто не знает во всем мире, но ну, в Германии знает, например, Юрген Гюраль. Я просто детально изучал, как он работает. Или Марк Галлов, например, и его детально мы изучали. Что происходит? Появляется человек, крайне харизматичный, говорит, чуваки, я знаю, как мир построен. сейчас я вам расскажу. Собирает команду, команду он собирает из продавцов, продажников, да? и говорит, ты будешь руководителем, а ты будешь продажником. И вот он собрал одного двух-трех руководителей, одного старшего руководителя, двух-трех поменьше руководителей, и пошли уже пехота, которая именно сидит на телефоне. Вам когда-нибудь по телефону звонили, предлагали какие-нибудь курсы? Так работают все спикеры, чтобы вы понимали. Они все так работают. Но у них есть одно но. А для того, чтобы ему так работать, ему нужно самостоятельно создать себе сайт, создать себе полностью эту команду, обучить эту команду, выставить их там на продаже, да? то есть настроить приемку средств, настроить выдачу средств в команде и так далее, и так далее. То есть, просто целый тон процессов, что сделала Easy для спикеров во всем мире. Вам это все делать не надо. Вы просто регистрируетесь, оставляете заявку, и если вам повезло, и вы действительно хороший вас верифицировали, то с этого момента вы можете на этой платформе создавать свою команду продажников и продавать свои курсы со скоростью света. Вот. Но, есть одно но есть одно но. Здесь есть неограниченное… Короче, если, вы... если они там себе строят продажников, то у него у продажника особой мотивации нет. Ну, продал он, но ну, чуть заработал. Ну, продал он, у нас на чуть заработал. Вы представляете, что продажник здесь может делать? Он может целые сети выстроить по продаже курсов любого спикера. Целые сети. То есть вы можете найти себе звезду, выбрать у него 3-4 курса, которые есть в продаже, и просто тупо продавать их всей командой. Суть ясно. Вот поэтому я так чуть-чуть намекнул, но я думаю, вам сейчас легче станет рассказывать спикерам, почему им все-таки... Было бы небольшое счастье, если бы их верифицировали здесь вещать. Mm -hmm. Кроме этого, система построена очень гуманным образом. То есть практически каждый спикер, они же раскачивают и прокачивают именно свои там, социальные сети, там, YouTube и так далее. Да? Представьте, как у нас сделано. Человек, когда создает вебинар, а, я, наверное, не верифицирован на что... этом Да, я его не смогу. В общем, когда, ну да, я... не надо верифици... да, я... нет. В общем, как только он верифицировался, у него открывается доступ к вебинарам и к онлайн-курсам. Сейчас не видно, вы меня видите, я уже там показываю. Вебинары, онлайн-курсы. Когда он нажимает вебинар, он может сказать, какая тема, краткое описание, детальное описание, что вы узнаете, когда пройдете, ну, там, посетите там этот вебинар. Он выставляет время и ссылку вставляет на свой hangout в своем YouTube. Мощно, да? Он популяризируется и пиарится на нашей платформе с нашей аудиторией и может еще взять и свою аудиторию привести. Но люди с бизнесменкой, с бизнесменской жилкой ума, то вы можете так представить, то есть у каждого спикера есть своя какая-то аудитория. То есть в какой-то момент любой спикер может сказать, друзья, вот у меня есть волшебный курс, стоит полторы тысячи долларов, и еще один волшебный курс стоит еще пятьсот долларов, и есть еще один курс стоит тоже пятьсот долларов. Так вот я решил отдать дань обществу, и все эти три курса отдал в vip партнерам сообщества. Он берет в своей аудитории и говорит, то есть аудитория смотрит, ой, за 600 баксов я получу три курса, которые суммарно стоят, там, допустим, 4 500, или там 3 500, или 2, да такая разница, чуть-чуть больше, чем 500. Они говорят, о, круто, огонь хочу. Он говорит, и вам еще как бонус еще ба -бам, 80 дополнительных курсов, чтобы вы могли полностью прокачать все свое колесо жизни. И что самое интересное, если вам понравится, вы можете теперь еще и рекомендовать меня, мой контент, и на этом зарабатывать, строить бизнес. Вот этот релиз, который мы сейчас закончили. Поэтому, поэтому я удивился, что вы как-то не... Я, наверное, объясняю как-то неправильно, да? Мне надо курс какой-то пройти по объяснениям, наверное, да? В общем, ребят, на самом деле, это действительно очень большой шаг. Мы к нему очень давно идем. И дерзайте, все, время пришло. Так, ну, если бы это было все, то было бы классно, но это еще не все. Сейчас построю записки, и вдруг я еще что-нибудь забыл. Так. Э -э да, я, естественно, что-то еще забыл. Э изначально мы, ну как, э то есть всегда, когда зарождается какой-то концепт, мы себе представляем, что О, вот это вот так будет, вот когда так будет, это будет круто. Вы обратили внимание, что сейчас уже больше, чем тогда, когда мы год назад представляли. Уже сейчас больше есть. Вот. В какой-то момент сообщество стало расти, да? то есть, и люди стали его принимать во всем мире на разных языках. И за счет того, что пошел рост, то есть люди, бизнесмены смотрят на цифры. И когда они видели, что в сообществе уже там 40 тысяч участников уже стали с нами к нам придруживаться. Улыбаться стали, там уже отношения какие-то настраивать, там все такое. Когда стало 50 тысяч, еще больше стали дружить, 60-70, еще больше, 75, вообще стали хорошо дружить. В общем, в чем суть? Суть в том, что, давайте, наверное, сейчас снова еще раз скажем, откроем. Вот если вы обратили внимание, внимательно, то здесь еще появилась кнопочка проекта. Так вот, что это за кнопочка? На этих кнопочках компании, верифицированные, на данный момент администрации сайта имеют возможность представлять свои стартапы и проекты, всей а, аудитории сообщества. А, ну, понятно, им нужно будет оставить заявку, им нужно будет описать, какие они хорошие там друзья, им нужно будет а, описать, а, какую сумму они хотят выделить для сообщества, для аэродропа. Аэродроп же хорошо же, а, нормально так сказать. Вот. Им обязательно, наверное, необходимо еще пройти хэш-рейтинг. Ну, у нас, же, у нас же не все профессионалы, людям же нужно... Ну, Понимать какая степень доверия к стартапу или как считать. Вот. Соответственно, им же нужно пройти туда хэш-рейтинг и, и выкатить с галочкой, со звездочкой, что прошел хэш рейтинг. Степень доверия указана в рейтинге. Вот. Тоже хорошая штука, которая сейчас начинает привлекать со всего мира, все больше и больше стартапов, чтобы люди. Меня это радует. На самом деле, я это сам я только не знаю. Что теперь с этим делать совсем? На, на самом деле то, ты так спокойно говоришь, все так слушают, привоз завороженно, да, это очень э, знаковый момент жизни сообщества. Конечно, <смех> просто люди привыкли, что, например, когда мы приезжаем там на какие-то мероприятия, да, и нам там какую-нибудь фигню там рассказывают, упаковывают так блестяще все, что там вообще как будто вот все вот мир создали, понимаешь? А я больше с практической стороны. Давайте сделаем и. Вы им просто работаете все, там, без всякого фанатизма. Мне как-то это больше подходит, не знаю. Анатолий, извините, я хочу кое-что сказать. Я считаю, что из-за аудитории, она достаточно осознанные люди, и у нас, да, нет вот этого вау-вау-вау, и слава богу, и мы все осознанно оцениваем. Все круто, так-так видно, что круто, даже без наших эмоций. Вот, ну, сейчас я еще подгляжу, вдруг я еще что-нибудь забыл. Возможно, что такое сейчас. Да, точно забыл. У нас еще появилась сор... на этой неделе тоже сортировка спикеров. Например, вот если раньше немцы, например, выходят на сайт, да, а там везде все русские имена, фамилии пошли, и они такие, ой-ой-ой. А теперь, короче, если на немецком языке установлено, то все немцы спереди не появляются. На английском установлено все англичане, потом немцы, потом русские. Если на русском, то все русские, потом англичане, потом... То есть система еще теперь сама еще под... подстраивает под... Ну, короче, под каждую страну вот тоже такая ну еще одну я вот тут уже не подглядывал но я уже помню Я просто давно хочу про это рассказать особенно Руслану мне прям охота это сказать друзья у нас с сегодняшнего дня мы запустили открытый бета-тест -бета для криптоноидов то есть могут пользоваться все квалифицированные пользователи то есть он Ура! <смех> в, общем, в общем, мы его полностью, то есть техническая сторона, мы, в общем, счастливы. То есть, ну, понимаете, просто такой биржевой инструмент, его нельзя выкатывать в полуфабрикат какой-то. То его нужно реально было обкатать, опробовать, все стресс-тесты с ним пройти дать пользователям, чтобы они обкатали, дали обратную связь, расширить пользователей, там сейчас там почти там, 300 человек сейчас уже пользуются, да, вот, и вот с сегодняшнего дня, то есть мне уже официально хотел позвонил, сказал, что с сегодняшнего дня принимаем сигнал, и все, с сегодняшнего дня я официально начинаю принимать сигнал, вот. что для этого необходимо сделать, если у кого-то еще... Не, ну, как API ключи не настроены, настройтесь биржей, загрузить 500, ну, от 500 долларов, то есть меньше смысла никакого нет. В общем, смотрите, в чем суть. Я знаю, что многие хотят торговать, и многие думают, что, ой, как только я стану трейдером и еще с таким профессиональным помощником, как криптоноид, вот тогда я миллионер, там, через два дня, там. Ну, давайте уже, ну, как бы... Ну, как нормально на жизнь смотреть, то есть вот там, математикой. Вот математика говорит о том, что если я начинаю торговать со 100 долларов, там, да, то есть я даже не смогу одну сделку до ума открыть, я даже не смогу таргеты доставить, чтобы это все допродать, понимаете? То есть ну как бы смысла в этом нет никакого. Если у вас такое состояние на данный момент у кого-то, что там, например, нет там, 500 там, или 1000 долларов, идеале, чтобы хотя бы 1000 долларов было, ну, в эквиваленте понятно, да? Чтобы хотя бы 1000 долларов была на биржевом аккаунте, все, начинайте, выберите себе сигналы, подключайтесь на них и начинаете торговать. У нас даже на тесте люди в плюс торговали, и все нормально было. Может, вот нам кто-то подскажет из тестировщиков, господин Бухлис. Что там у нас, все нормально? Пару слов. -то. Нормально, да, все нормально уже идет. Как просто там уже выяснили, сейчас просто немножко рынок приупал, но мы торгуем и хорошо и на падащем. на... Ну, я, например, обратил внимание, что в тот момент, когда началась эта непонятная вата, просто сигналы не приходят, и все. Да, да, да. Как только начали стабилизироваться, пошли сигналы. Сигналы набрали, но все равно на коррекцию нормально вытягивает. Ну, Еще хорошо, что уже, если там идет, например, на стоп-лот, то есть выставляется стоп-лимит, но если идет разворот, то трейдер обратно выставляет ордер на продажу. Ну, там... да. ну, я, конечно, сегодня сигналы не принимал. Ну, я посмотрю, если у меня хотя бы какой-нибудь не принято есть, я, может быть, вам продемонстрирую что-то. По трейлинг-стопу есть информация. Как? Почему? По трей трейлинг-стоп, да, я правильно понимаю? Правильно сказал. Ну, трей стоп -лок есть. Да. Да. Трейлинг, -стоп трейлинг стоп уже по-моему, уже... включили уже, да? Или... Нет, пока. А, три... а нет, трейлинг-стоп еще там недельку на. Там... Ну, что-то там уже такой завершающий этап. Ну, вот, Трейлинг стоп – это уже надо так себе представить, то есть стоп-лосс – это уже круто, это реально круто, потому что, чтобы вы понимали, как все обычно торгуют люди, вот представьте, вы открыли там, допустим, 20 сделок, да, и на 20 сделок вы выставили по 3 таргета, то есть это 60 таргетов, которые вы отслеживаете, да? и еще теперь вам за все эти 20 монет надо следить, чтобы они, не дай боже, пошли… Не пошли против вас, потому что если они пошли против вас, там вам реально там не уснешь, то есть там все время сидеть, смотреть там что-то. Это уже круто, что это делается автоматически, это реально, ну, прям нормально. То есть профессионалы оценили, то есть мы там кому надо показывать, люди говорят, чуваки, очень круто все, да. Вот. А, а трейлинг-стоп это уже тюнинг, то есть это, чтобы так примерно понимать, вот есть там Mercedes, да, это классная тачка, то есть вот, с нее все началось, да, вот она классная. Но есть такие дядьки, которые говорят, а еще круче. Ну, вот, Трейлинг-стоп как раз к разряду MG. <с> то есть для того, чтобы еще круче стало, делается тюнинг на базовую версию. То есть базовая версия полностью готова. Вот. А, так, сейчас меня, наверное, не видно. А, сейчас я быстро кое-что гляну. Так, авторизуюсь еще. А, так, смотрите, авторизация идет только для тех пользователей, которые а, квали а, квалифицировались были. Да? Помните, у нас были всякие акции. То есть всему миру мы это еще не даем. Вот, а, вот вам бета. да. Ну, А, подожди, давайте экран я вам сейчас хочу кое-что показать, что бы было, если бы не было криптоноида сейчас. Вот как раз там должен быть хороший пример, но я еще не смотрел, я хочу прямо при вас сейчас глянуть. Так, сигналы, давайте пойдем сюда, аналитика, открытые ордера. <клодит> <клодит> ну, смотрите, что я вам хотел показать. Видите? Вот эти штучки появились. То есть теперь видно, допустим, вот здесь вот в этом диапазоне вошли, пошли в гору, таргеты срабатывают. Здесь было... Короче... Сейчас я посмотрю. Да, по стоп-лоссу был закрылся. По стоп-лоссу закрылся. То есть я вообще это не отслеживал. То есть он где-то вошел в рынок и вышел с рынка, то есть ну и как бы все нормально. А если бы, допустим, вот этой красной штучки не было бы у меня в аккаунте, то сейчас бы у меня здесь было намного больше минуса. Вот. Все, сейчас мы это все дело под удаляем, и э, сегодняшний день запускаем уже сигнал. То есть я тестирующий все уже сигналы постирал. В общем, да, так, радость через край. Так, сейчас, секунду. и у меня еще записочки мои? Так, э, что важно знать? Э, бета-тест у нас э, могут принять... Ну, как бета-тест? То есть мы для себя называем бета-тест, и он будет идти там, ну, я думаю, что в течение двух недель мы уже закончим над ним полностью работу. То есть, смотрите, сейчас у нас там 200-300 пользователей, и за последние там, полторы недели у нас не было ни одной ошибки чтобы вы понимали, да, то есть мы сказали, что все, теперь эта штука, вот представьте, да, там 30 человек пользуется, и нет ни одной ошибки, то есть это уже похоже на правду, да, все, теперь, э, теперь мы говорим, окей, давайте теперь несколько тысяч запустим, у нас же там больше 10 тысяч желающих, сейчас уже на данный момент, вот сейчас мы их запустим и посмотрим, если вдруг где-то что-то еще, ну, просто большее количество людей может, ну, по-другому как-то кнопки нажимает, или, я не знаю, ну, в общем, знаете, люди по-разному начинают тестировать, и если вдруг, в течение недели, допустим, даже вот сегодня мы начали ПТТС, в течение недели нет ни одной ошибки, мы открываем рабочую версию. В тот момент, как откроется рабочая версия, начнутся, помните, у нас же были квалификации, кто-то квалифицировался там на один месяц, кто-то квалифицировался там на три месяца, а кто-то на полгода, помните, да? А кто-то из главных тестировщиков, кто помогал все это дело, сделал на себя, квалифицировался на всю жизнь, То есть, представляете, им всю жизнь не надо платить. Сразу раз, но это не все знали, тестировщики еще, да? Но теперь они зато знают. Это прям вам всем большое спасибо, вы реально очень большую работу проделали для всех, но ну не всем, да, то есть это не все, кто в группу попали, то есть то не считается, те, кто реально активное участие принимали, у нас прям все отслеживалось, кто что комментировал, где как писал там и так далее, вот этим всем ребятам будет отдельная благодарность на пожизненное использование этой функции, вот, ну ладно, мы сейчас не об этом, смотрите, пока идет, пока, да, Спасибо, кстати, вам всем, ребята, правда, вы очень крутые и прям ну, супер, прям сделали то, что надо, то есть, без вас мы бы намного дольше это сделали. Так, а, теперь смотрите, <coughs> максимальный депозит, который сейчас будет работать, да, это 0,2 битка, то есть ну, примерно 1000 долларов по актуальному курсу. Okay? То есть а, все равно еще уже без тестов, без ошибок все хорошо, но тем не менее. Сейчас большой еще тест. Проведем уже финальный бета. Если все хорошо, то снимаем лимит и люди смогут начинать торговать. Вот. Я сейчас вернусь, к сожалению, только на два дня, опять мне опять надо будет улетать, но потом я вернусь на подольше, на целый... Четыре недели почти буду на базе, и мы с вами займемся уже и непосредственно криптоноидом, и торгами на биржах. То есть, ну, как будем делиться опытом, обмениваться опытом. У нас сейчас пару спикеров есть интересных, хороших. Алексей Муравьев готовит целый базовый курс там, по торговле и так далее. Потому что многие люди не знают, что это такое. Это как новая профессия, которую просто нужно будет получить. Так вот, давайте еще раз: у кого маленькие там, депозиты там. 500, если честно, тоже маленький. Ну, хотя бы 1000 надо. Если не хватает, то сейчас очень хороший способ, ну, возможность эти денежки заработать. Во-первых, можно привлекать спикеров. Спикеры могут сами регистрировать. Спикеры ведут новых людей. Соответственно, у вас ну, как новая прибыль. Да, то есть вы увеличиваете сообщество. А в ближайшие пару недель мы готовим еще одно обновление. Любой спикер сможет еще выставлять свои курсы за деньги. То есть мы будем видеть не только сколько курсов, но и будем видеть, сколько суммарно эти курсы стоят. Я плачу 500 а стоит столько. -то. Понимаете, это прикольно. Вот. И, допустим, будут люди или есть люди, которые говорят, а я не, не хочу сообщества, мне это не надо. Но мне интересуют, например, только иностранные языки. То есть я хочу обладать феноменальной памятью, и я хочу выучить за три месяца, допустим, английский язык. Все, пожалуйста, курсом, допустим, стоит 300 баксов, человек может его купить, и все нормально. Но тот, кто его предложил, тот, кто дал ссылку реферальную, тот получит вознаграждение. Нормально? Так удобно же быть? И так, получается, эта площадочка плавненько превратилась из, э, еще и в маркетплейс по курсам. А? Так комфортно же. Знаете, в чем большое преимущество курсов? У них очень большая ценность. Э, они доставляются мгновенно по всему миру, и на, там нет возвратов. С бизнес точки зрения это очень круто. Но если еще учесть и компенсационный план, то вообще все красиво получается. Компенсационный план нормальный же? Работает... Боятся. Все нормально, работает там. Ну вот, пожалуйста, вот еще. Что-то мы за, за неделю столько релизов, э, вам не кажется, что это, это уже слегка так перебор? Ну, чуть-чуть, как бы немало. Ну, хорошо, пойдемте дальше тогда. Сейчас я еще подмежу записки, вдруг что-нибудь еще там осталось, что я не учел. Вот... Эм... Да, а, то есть, а, кстати, да, то есть сейчас пока еще идет финальное бета-тестирование, то есть все, кто становится VIP-партнерами в течение вот этих последней там, недели или сколько осталось, у них тоже еще на месяц криптоноветов, да, чтобы помните, да, еще то есть это уже все, акция заканчивается, больше ее не будет. Вот, прям точно уже. Так, потом месяц, на котором мы квалифицируемся, еще на данный момент не списываются. Как только мы сделаем релиз уже официально, да, то есть уже остановится акция по VIP, ам и начнется уже акция, то, что мы до этого квалифицировались. То есть с этой стороны пока все. Сейчас я еще быстро куда хочу заглянуть. У нас, кстати, есть еще одно нормальное событие. Сейчас, это, если быстро у меня получится найти, я вам кое-что покажу. Так. Сейчас, что-то на скидку не получилось так, так и что я сам смотрю давайте вместе я заодно спикеров пропиарю, пока они все здесь а, давайте посмотрим с вами вместе а, вот обратите пожалуйста внимание пошли иностранный спикер видите? это все вот на новую неделю вот на этой неделе вот новые пришли а вот наша светлана ката выбор Андрес Сигура. Это вот то, что я говорю, что вот сейчас испанцы, там Академия нормаркетинга Маркетинга, то, что вот к нам, кстати, вот владелец ее, где он? Вот, кстати, это один из наших сильных партнеров, Даниэль Серано, кто организовывает эти бизи-шоу, сейчас у них опять второй большое шоу готовится, помните, да, где я вот в Испании показывал, это вот он делает. Вот, Маркус Руперт, это немец Карстен Байройтер, если кто не знает, это один из самых, это, наверное, самый крутой тренер по продажам в Германии, на немецком языке. Это, чтобы вы понимали, да, уровень. Так, Таня Лос, это по соцсетям такой очень серьезный. Так, это все. Вот, вот это кому-нибудь о чем-нибудь говорит? Хочу лица просто ваши видеть. Видели? Там человек был специальный. Не успели поставить? Давайте еще раз поглядим. Вот, Владимир Маринович. Ну, давайте вместе с вами почитаем. Владимир Маринович, страна Россия, профессиональный стартап-менеджер, менеджер, экс-генеральный директор акционерной компании Get GetTaxi. Российский миллиардер. Вещает на площадке. Изи-бизи. Вот. Да Я... уж, да уж, куда мы идем, ребята? Дайте нам нормально ночью спать, пожалуйста. Мы уже ночью нормально не спим. Ребята, я говорю, вы еще пока просто не до конца может быть видите. У меня просто в чем проблема, или сложность основная. Я здесь много всего вижу, и не могу про это говорить. Потому что, когда я начинаю про это говорить, я как будто на иностранном языке говорю. Меня люди почему-то не слышат. Но проходит там год-два, и все как начинается еще как бы процветать, да, это все, ну, как прорастать. Вот. У меня сегодня, я же здесь по хрень-то тоже не случайно, мы встречались с одним из самых влиятельных банкиров, и им все нравится. открывает для нас дополнительные всякие интересные возможности. Ну, детали позже, вы же знаете, я сначала говорил, потом говорю, да? Вот, и завтра мы к ним поедем еще с одним влиятельным таким же сразу разговаривать, потому что ему все понравится, так надо ну, друзьями надо все обсудить там. Ну, так давайте, пока и здесь обсудим. В общем, да, у нас сейчас дополнительная возможность появляется у нас. Мы готовим сейчас еще. А, по контрагентам, да, то есть сейчас пластыри запустили, то есть то есть есть какая-то определенная аудитория, то есть нужно себе так представить, в сообществе есть разные люди, есть разные представления, и для разных направлений у нас есть, ну, как разные группы, которые будут обучаться, да, вот, то есть следующая группа у нас сейчас будет заходить, это... Это вот такие вот, вот такие вот штучки, то есть я ее уже давно ношу, тестирую. Я без нее не хочу, в общем. Мне нравится, очень удобно. Вот. Скоро они появятся в доступе. То есть мы еще ждем 20 числа, как только груз приедет в Москву, то есть это все сделается, будут подготовлены к рассылке, мы откроем сайт, и вы сможете для себя протестировать. Кстати, среди нас есть vip кто получили как самочувствие? Есть какие-нибудь изменения? Я, я, кстати, даже не спрашиваю, ну, как бы я сейчас в прямом эфире спрашиваю, то есть, вы не договорились, просто интересно. Я по себе что-то ощущаю. У вас есть какие-то? Есть ощущения. Мы в Казани встречались с человеком, очень большой лидер МЛМ, входит в двадцатку крупных МЛМ-лидеров СНГ. И угу. я забыла одеть, у меня просто в сумке он лежал, а сумка висела вот на плече, но ну, максимально близко ко мне, да. И я была очень спокойна, и такой был человек, ну, очень резкий, очень дерзкий. Мне предупредили, что он такой жесткий, резкий, и я все выдержала. У меня даже сердце не колотилось, я настолько была спокойна, я даже была в А потом, когда моя партнер Ирина сказала, Наташа, ну, держись, такого надо выдержать, ну, ощущение было, что я... Наташа, какого? Ну, того, что ли? Очень спокойно. Класс. Окей, ну, круто. В общем, это реальная действенная штука, то есть уже на тысячу рядов проверенная, то есть мы сейчас, как только уже все будет на складах, чтобы все было правильно, у нас целая серия вебинаров запланирована, и профессиональные люди, то есть, чтобы понимали, то есть господин Кацавап – это представитель Российской академии наук, научный, ну, как по науке нам все это объяснить, как эта штука устроена, вот, и э, мы откроем э, там продажу, то есть, скажем, для этого тоже целая отдельная категория людей, сообщества, которым это прям крайне подходит, кто этим будет заниматься, да, вот, ну, у нас есть еще кое-что, и там вообще прям нормально, вот, мы сейчас как раз занимаемся интеграцией, чтобы вы понимали, то есть мы уже не в степени договоренности, договоренности уже есть, мы сейчас интегрируем, и скоро, как сюрприз, это все э, представим на платформе, то есть на платформу приходит ежедневные заявки. Сейчас мы уже не хотим больше это все вручную обрабатывать, потому что слишком много. И вот там, где вот видели кнопку проекта, будет, поед... будет с кнопкой еще от... отправ... оставить заявку. И все. И специально люди будут сидеть обрабатывать, и вот так будут пополняться маркетплейс с разными-разными всякими приятными возможностями. Вот. С моей стороны сегодня все. Но я думаю, что там у кого-то есть еще что сказать. Да, новостей еще много. Да, Владимир, например. <связанных> да, да, спасибо. Владимир, да. спасибо. Толя, спасибо, так коротко, интриговано заинтриговано, скажем так, ну а о самом главном, это важно, это важно, ребята, это говорит только об одном, мы не стоим на месте, мы даже не падаем, <с Bubba> как многие думают, да? мы развиваемся и развиваемся надежно, стабильно и уверенно идем вперед, вы понимаете, это меня новость, что ты говоришь, а? для меня новость, просто что кто-то так думает, ну да, на самом деле есть разные мнения. Мы же работаем с аудиториями, и да, да, мы динамично развивающее сообщество, и этому пример примеры событий. Мы на постоянной основе делаем события. И одно из таких событий в ближайшее время мы организовываем это на Украине, в Украине. И я бы хотел, бы, чтобы еще раз об этом проговорили, кто еще не знал, деталей. Вот. У нас есть люди, которые организовывают это событие. Эдуард, тебе слово. Эдуард Кунц. Опять мне слово, да? Всем привет, друзья. Да, мы, в принципе, на эту тему уже неделю назад э, говорили, но повторять это э, практически постоянно надо, так как многое забывается. У нас очень большой поток информации, так что многие вещи э, заходят, быстро уходят. Или точно так же, как по WhatsApp или по телеграме сообщение пришло, потом 20 других уже, то, которое важно сообщение уже ушло наверх. Так что повторяем еще раз, через да, сколько тут, через неделю, 28, почти чуть больше недели, проводится большая презентация в Киеве, 28 вечером, по 7 начала в отеле, в гостинице Братислава вот но ну, у нас есть регистрационный сайт на который мы неоднократно уже в разные чаты выставляли там опять же можно на ссылочку выйти и попасть именно на на, на, на то или на, или другое мероприятие где там и адрес стоит и практически все что там надо знать вот и 1 и 2 декабря у нас большое мероприятие опять же в киеве в центре прям там э, в отеле крещатик называется Он, ну такой знаменитый центральный Крупный отель, очень такой престижный отель, там проводится в субботу элитная встреча, скажем, ну, в маленьком кругу, там будут только менеджеры и випы, избранные випы, в пределах 100 человек там будет мероприятие, где опять же все спикеры будут находиться, иметь, партнеры будут иметь возможность с ними общаться, в том числе и Владимир будет, и Сергей Тишко там будет. Вот. Ну, соответственно, будет время друг с другом пообщаться. Там будет гала-вечер и в воскресенье, 2 числа будет большое мероприятие, типа как саммит, Начало в 9 часов. Мы запускаем людей с 10, в 10 часов официально начинается как открытие мероприятия до приблизительно до 6 часов вечера у нас будут очень большое количество спикеров, в том числе и Виктор Высоцкий будет выступать на этом мероприятии, потом один из новых спикеров, не знаю как его зовут Владимир Помоги. Сергей Сергей Ветров. Сергей Ветров, вот. Ну и, соответственно, Владимир будет там, Евгений Фелли будет там, Алекс Хоффман будет там, Роман Грейн будет там. Я буду там, ну, вроде всех перечислил, надеюсь, никого не забыл. Короче, будет очень интересное мероприятие, так что ждем вас всех, регистрируйтесь. У нас большой зал на 500 человек, я думаю, мы его и за забьем добьем, по, полностью до последнего места так вот как-то так если вопросы есть можете еще быстренько задать то <толе> ли <Толя> улыбается тоже <толе> Говорит. мне кажется витя высоцкий что-то хочет сказать он у него прям видно он сидит только дайте слово ничего про меня там молчите. привет друзья ну знаете вот я сейчас читаю книгу про норму вот, я думаю, что через год, когда у нас будет там больше, чем полмиллиона человек, мы будем так сидеть и говорить, это не круто, это норма. То есть мы задаем вот новую норму развития сообщества, и это, конечно, вдохновляет и радует. То, что ты сегодня озвучил, опять сон нарушен. Нужно срочно вот эти продукты, до нормализации сна еще какие потому что после таких новостей заснуть очень тяжело вдохновлен хочет творить вот мы реально творим с вами новую новую историю человечества это очень радует что объединяются люди с такими ценностями которым мне все равно в каком мире мы будем жить через 10 20 лет и с чем нас всех поздравляю? Что мы все собрались, чтобы это делать. Помнишь чуть, -чуть чтобы тебе полегче спалось-то. Эм, <смех> что думаешь, банкирты здесь все зашевелились? Э, помните, когда мы делали саммит в Казани, э, мы все телефоны вырубили, все на последнем выступлении, помните, да? То есть про это нельзя говорить в онлайне вообще. А мне там можно? <смех> Я сегодня им рассказал, них предохранители, как вылетели, короче вообще, говорит, вы даже вообще не знали, что так думать можно. Я говорю, ну ладно, это самое. Все нормально. Идея, идея на триллион. На триллион. Как помочь, я говорю, ну нам же не надо, ничего, все нормально. Нам у нас все хорошо. Не, ну правда, ну посмотрим, может, правда смогут. Сергей, не А, в смысле, я не понял. Да, он... Я, Толя, это еще тоже не все новости. Я думаю, сейчас... так... Подшлифуем чуть-чуть, прям вот подшлифуем, да. Во-первых, я, ты перечислил спикеров, которые у нас уже запустились, а я бы хотел сказать, что у нас на этой неделе уже сегодня и еще будут интервью с новыми спикерами. У нас дополняется и растет спикерский состав детского направления, и сегодня было интервью с потрясающей просто девушкой, которая, не поверите, личностный рост для школьников младших классов. То есть она учит их планированию, тайм-менеджменту, как ставить цели, задачи. Она рассказала такие классные кейсы, ну, то есть как дети уже, пройдя этот курс, родители иногда даже учат, как правильно думать и так далее. И это вот сейчас вот буквально начнется три месяца будет она этот курс вести потрясающий курс действительно очень здоровский она сейчас интервью будет да прямо или уже было уже днем было соответственно днем было Измени и так далее Потом. что что ну еще раз просто тренер я не шучу, шучу. А внимание, я... я в записи посмотрел. Прям мне, у, мне очень понравился курс. Потом также на этой неделе. А, это... Извини, пожалуйста, скажи, э, Сереж, это в записи осталось на канале где-то, да? Да, конечно, это прям интервью с новым спикером. Это а можете посмотреть. Кстати, и... вот вы обратили внимание, что большинство из тех, кто смотрит это видео, вот я сейчас именно вот к тебе обращаюсь, человек, кто смотрит это видео, знаете, почему вы про это не узнали? Потому что там есть такая волшебная кнопочка подписаться, а рядом с кнопочкой подписаться звоночек. Если хотите вовремя вот эти все вещи слышать, надо еще на звоночек нажимать. И, и еще очень важный такой тренинг вообще, чтобы карму прокачивать, да, то есть чтобы душа радовалась, надо еще лайки всегда ставить на видео, да? то есть чтобы ты раз такой лайк поставил, душа вздохнула, и комментарием еще выдохнула, так раз комментарием. Вот Это тоже такая классная штука, такой тренинг. Извините. Также еще будет у нас интервью завтра в 17.00 «Алхимия стихий», но здесь мы только познакомимся со спикером, и будет интеллектуальное чтение или скорочтение. Это тоже детский курс. То есть у нас сейчас очень сильно растет детское направление. Более того, вот сейчас еще двух спикеров мы только заводим. Тоже интересно, не буду пока говорить, потому что они а, пока операцию. Ну, пока ты это все говоришь, это все не случайно. Мы на заднем фоне кое-что для детишек готовим, прям вот что-то доброе. Вот и поэтому нам сейчас необходимо именно детский, именно состав, именно для тренировок детей, ну тренера для детей, чтобы был пошире. Скоро мы вам еще об одном кое о чем расскажем, я думаю, вам будет крайне всем приятно. Мы прямо сейчас этим занимаемся, там юридическую базу прорабатываем и так далее. То есть вот есть представление о том, что можно вообще очень сильно сделать сообщество полезным именно для человека. А человек начинается с ребенка. И еще у меня тогда такая новость, чтобы до конца, скажем так, у всех... Скажите мне, пожалуйста, хотели бы вы получить билет на крупный форум, который проводит, будет проводиться в Санкт-Петербурге, Гуру Блокчейн Форум, и получить его, опять же, участвуя в одном из конкурсов, которые наше сообщество будет проводить? Вот такой вопрос. То есть билет стоимостью где-то около 250 долларов мы готовы разыграть, причем несколько билетов. Значит, смотрите. У нас э, подготовлено для многих, и, кстати, это тоже одна из новостей, зайдите сейчас все э, в контакт, то есть в нашу официальную страничку ВКонтакте, и вы увидите, какие там сейчас изменения произошли. То есть у нас после э, лайфа в 21.30 запускается два э, очень важных и интересных конкурса. Первый – это будет конкурс, связанный с активностью в этой соцсети. То есть для того, чтобы выиграть билет, вам всего лишь нужно будет по условиям, опять же, они все будут прописаны, делать лайки, комментарии, репосты, а, причем дополнительные баллы вы будете получать, если, например, одни из первых сделаете комментарий, лайк или репост, и все это а, будет отображаться прямо вот в основной а, шапке нашей группы. Там сразу победители будут автоматически определяться. Если вы, например, хотите узнать, сколько вы набрали баллов за вот все проведение этого конкурса, который будет идти три недели, вам достаточно, там прямо есть, написать сообщение в сообщество, написать слово «счет», и вы получите сообщение, где будет указано, сколько у вас на, на данный момент баллов. Вы можете поднажать, и, соответственно, через три недели мы разыграем э, три приза, три, три билета. За первое место человек получит полностью бесплатный билет, за второе место он получит скидку в 50%, за третье место он получит скидку в 30%. С учетом стоимости это очень хорошая вещь. Ну и это еще не все. А слышали ли вы такое понятие, как геймификация бизнеса? Увеличение вовлеченности подписчиков и непосредственно в процессы, в сообщество, в группы и так далее. Также после лайфа в 21.30 мы начинаем игровой квест в социальных сетях. И это тоже будет все в нашей официальной группе ВКонтакте. Там запускается квест, и победитель этого квеста также от нас получит подарки, а конкретно билеты на наше мероприятие. Об этом мы тоже отдельно сообщим. Ну и это еще не все. И если вам все это понравится, если вам понравится квест, если вы увидели вот сейчас, как будет работать, скажем так, все эти вещи, мы специально на эти темы для предпринимателей запишем курс, как это сделать все самому. Как создать квест, как настроить подобные динамические обложки и так далее. Поверьте, вовлеченность в бизнес это привлекает просто, ну, очень серьезно. Мы долго а, тестили все эти боты, мы смотрели, изучали, Вовлеченность в группах увеличивается в 4-5 раз. И вот сейчас мы это тестируем, это, соответственно, покажем всю нашу сообществу, разыграем, сделаем и дальше уже готовы будем научить это делать всех, кто в нашем сообществе состоит. Ну вот у меня такие новости тоже только. Не все, потому что еще мы готовим новости на следующую неделю, чтобы как бы пока это все в процессе. Ну, я тоже, я стал уже разделять, ну, потому что нереально за раз все рассказывать. Я вообще взял сегодня, и вот 50 на 50 сделал, чтобы хотя бы дальше продолжиться на следующей неделе. Уже нереально просто все. В общем, друзья. До скорых встреч. Да, не, ну правда, что, все у нас прям нормально. Прямо нормально выглядит у нас. Техническая составляющая хорошо. очень хорошо. хорошо. У нас, а, у нас продукт... А? У нас супер не, не, ре, не хорошо, а просто супер. А, ну, ну очень... всегда можно чуть лучше еще. Вот. Но у меня сейчас просто в башке там пару вещей еще крутится очень мощных. И, в общем, есть четкое понимание, как... В общем, не, я не буду сейчас ничего говорить. Не, не буду. Нафиг. Чуть-чуть подождите, потому что... Ну, и так уже, ну сколько можно уже. Ну, ну что еще сделать? Все, ребят, давайте, я пойду отключаться, у меня уже сообщения пишут. Ну, Уже машина пришла, уже надо ехать дальше. Удачи всем хороших деловых. Володя, особенно ты красавчик вообще. не знаю, как так можешь. Где-то такие тренинги проходишь, не знаю. Эдуард, в общем, все ребята вот здесь. Здорово, что вы есть, и очень рад быть рядом с вами и служить вам. Спасибо, всем пока. Друзья мои, до да, ну, новых встреч, увидимся через неделю. Не забывайте, ВКонтакт, переходим в ВКонтакт, и в Инстаграм у нас будет очень много для вас. Сегодня. А, и лайки, комментарии еще да. всегда. Да, да, да, да. Причем, комментарии, комментарии это не здесь, справа, где вы смотрите видео, а комментарии это под видео. Под Это, видео. А, это чат, верно. а это комментарий. Вот. До следующей недели. Пока-пока. Да. Я пока. Пока-пока.